Ребят, смотрите, повторяю, я и Пенсии едем занимать с пулеметами. А, Пенсия, у тебя моцик есть? А, не, не, не, церковь, переезд СО1 на О3. То бишь СО1 со, будем стрелять по О3, грубо говоря. Угу. Пенсия, а у тебя Моцик, моцик есть пламя. на пулемете? Я не помню просто, если у меня. <сосатическое> ну сейчас меня посмотрим. Есть... Ты знаешь, какой М1. Так, ну, я водила. Так. 5-4. удачи всем. Гуллак. Ч ⁇ ртвон. У меня есть моциклы. На, мото... на мотоцикле это. -то. Еще Артем. Пенсия, а, Я на Бежи, бежи. образ ты нахрена высадился на мне. Кирсон, давай подсоединяйся. Что? Не те моциклы, те моциклы кто? Все моциклы забиты. Кирсон, да, ты на мне должен был высадиться. Да, конечно, на тебе другие высадились. Да никто у меня свободное место. А я не могу больше все высадиться, я уже сам доеду. То, а, пенсия спеш, спеш, спеш, да. спешились. Анвар, давай пролетай через О 1 на О2 и блеск куда-нибудь. Все, занимаем. Едут, едут. Пенсия, видишь кого-то? Нет. Да, они уже здесь на аэродроме прям. А, логично, они, они на тайминге. Ражок это, на... да. Он человек на, на убивать. На ящиках. Он убил. Блядь. Киря, мы тебя убил. Давайте Давай. все тогда на у 1 Они вас будут отсекать, пока захватываете точки. Беру ТГ. Блин, да что ж я такой слепой-то, твою мать? Тихо. да да так, в доме. на У1, D3. Все на У1. Yeah. Oh. Ни хера себе. Меня не видно было. Первый выстрел просто. Они заражают на Давайте на О1 все. Все, все на О1. Ч вы купите-то? Рожа в лесу бегу пам. Не торопитесь, внимательнее проходим, они засиживаются в кустах, они нацеливают. Конечно. Они задрочены. Поэтому торопиться тоже не надо. Ну, тут, тут спидра. Залетаем блядь. волной, залетаем волной. Так, накапливаемся. Не видите, не отстреливайте, не показывайте себя, пожалуйста, лишний раз. Есть минус один. На входе. Блять, не, не скажу, как... Все, пошли. В спину уже накидали. А почему? Добр... А? Добр... Доброе, Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Заходим, заходим, Забежали, один забежали. Но враги внутри есть, не забываем. Вижу их, сдалека отстреливает. Один за ангаром, за, за бараками. Правыми. Флостно У вас на двери. Так, все, двигаемся. А... Рожалку мы провезли, зоо два нет? Да, уже там. Привезли отлично. Отлично. Кин, используйте рожалку. Сейчас летим так, но рожалку тоже используем. Есть. Грей, забери. Да поздно уже, я прилетел. Ладно, едь. А, кто остается на О2? Я. Если что, нажимайте F11. Они да. уже на О2, если что. Их много на крыше. Накапливаемся сражалки и давим их. Они, очевидно, где-то обходят. Дефе... В дефе остается у нас э, я пенсия да, ни хрена себе вот это снайпер вдэк на у1 да так, накапливаемся это, okay. да, но... оружие среднего боя Рожал. готовьте только не палитесь ребят только когда на корпус вероятность минимум да, да, ходить почему за f11 еще не, не прожали у парня я дефаю о1. Так, это это... один на мотоцикле. Снял. Анва... Я сзади, анвара вар. работать Аптечка есть? о один Есть. У них там рожа. А, о два наверху. Так, О2 я отстреливаю, прикрываю пока. Еще подъезжаю Все, начинаем? настроя только. Нас, Нас... отстреливаю. Пока вспышки, вспышки пока нету на А1, так что копить. Так, У1 туда они пошли. 2-1-1. Меня сняли сзади сняли. Заходите, красьте. У 2-1-1. На о заходит. Срожи, слева. Слева в 1 это отпрыгнул. Пенсия, прикрою патроны. Заходим, заходим, заходим. За -0. А, -0. Снайпер. Он на ящиках, дед на ящиках. 3-0. Где все? Почему только двое есть? Трое, трое, трое. Я просто... Всё, все, все, все, на -2. Отбили. Всё, все на О-2. Все, все на О-2. Уже зашел. Кобра стиха. На О-1 не убивайте. Пусть сидят здесь. Все на О-2. Не удивляйтесь, если бьют по 200 метров. А остаюсь на О-1. А Зашел на О-1. У Меня убили на О-1. Анвар, ты рожку Я Рожку чуть подвожу, да. Полиция. Давайте, все О2. Может в раунд решить отдать? Возле О1 была рожка, если что. Уехала в сторону СССР. Ребят, все на О2, пожалуйста, держитесь. Все, кто были на О1, О2. Перестрелял. Молодец. Этого тоже было. Старайтесь не быть на открытой местности. У Я них, э, хорошо а, отстреливают. спасибо, спасибо. спасибо. 4 так, 4-0. Следующий, кто сдохнет. Следующий, кто сдохнет. За за рожалку. Внизу. Новую рожалку тащить с Д-1. А, все все Д-2. по Слева идут, слева идут. У них а, отстрел идет. Они все с холмов поднимаются. Анвар, а, оружие можешь чуть ближе подвести? Палят. Понял. Держим о два. Держим, держим. Пулемет нужно поставить. Отсекайте их резко. Стыло, тыла прикрывать надо. Анвар, направо, направо сейчас. Через дорожку. Направо. Сейчас я уже поближе подведу. Не надо, не надо. Оставь так. Гранатами закидай. Они с, издалека просто... Ос, а осень осень Они сейчас с воды полезут справа. О, о, у вас в том числе. есть, извините, у вас есть да. все ассалтин? Да. Э, да. У вас 200. Да. А, ну, нам, нам хватает. хватает. Пока okay, хватает. Хорошо. Пока хватает, если что, мы подведем пехоту. Okay. 15, 15, 15. Right. Я ну... Да. На крыше не сидите, они палят оттуда. А, помни только 12. Да, да помню. Так. Из кустов то бьют вот оттуда. тредпины это, это все вес. Право, реку машина проехала. Обрабатывают. От О-2. Анвары покупали. Чисто. Мне нужен пулемет в позицию стекляя. Блин, я охуёл пулемётчик сразу говорю. Если охуём, не надо. На О-2D. Не-не-не, я -не. просто... Я на О-2, если помру, сельдочком возьму пулемет. За ящиком. одна на 3 Проезжай, через аэродром. Через аэродром поехал. Всё, держи позицию здесь. смотрите есть. они будут через а, брод проезжать Окей. дальний брод который тут у нас а, на респе на у тут... еще один мотоцикл поехал туда же мне нужна еще а одна, ну. одна рожалка еще одна рожалка нужно на базе на d1 нужна рожалка у нас 10 на О 3 так вот там один чувак проскочил вот, красить сейчас и сейчас оттянет немножко. Нужно... Отстреливаем. Там... Там уже рожалка должна была быть. Парни, рожалка это на... наша, ТУ, которая. Что? Ее перекрасили. Деревимся, держи. Держимся, держи. не умираем. Найдите эту мразь. Он здесь проехал, на мотоцикле. О три, о три счет. Там один чувак, левый. Там а, а -а. левый, да. да, да вроде на. Не... Переставь ее в другие кусты. Начинай еще одна рожалка на D1. Кто готов с отряда фина нажать F11 и взять еще одну рожалку. Куда ее? На О1. Фин. На О3. Снайпер. Снайпер работает С3. Фин, только по большому кругу, через С2, через С2. Беру пулемет на и буду DF С2. прям совсем по большому кругу. Амфибия поплыла, эээ, О2. Право, лево, О2. Право, право, право. Чуть-чуть чу -чуть он одамажил, но... Деринься, остаешься здесь на позиции. Принято. Патроны есть ещё? Буду, буду встречать рожу. Деринься, а патроны есть еще? Есть, есть, есть. Готово. Грей, а встретил амфибию? Нет, не вижу пока. Куда-то по большому кругу ушли. Не забываем про тылы. Не, смо... не бросаем это на основное направление. 102. Все побежали как будто назад тылы смогли очистить. Нашел амфибию. Где медь? Прям за. Прям за ружье. Я два. не нашел. Вижу, да, вижу, вижу. Вижу. Вот два, два. Это был отвлекающий маневр. Не бросаем основное направление. Где их убили? Ходит, на удуа. Один. Анвар, их, их убили? Да, да, убили. Отлично. Нарушились патроны. О, балдош. Блядь, ребят, ну это отвлекающий манёвр был. Какого хера вы все на побежали? Вы ну, чего кто не побежал? Нет. Это отреснулись люди просто, еб. Ёб... Нормально. Бегу, бегу, бегу, ребят. Вас как детей развели, блядь, честное слово. Все, блядь, побежали ты вычистить за этой ёбаной... Фернёй. Крышу снимите. Не попадаю пока. Меня убили. А, частично нужно. Да, обчистят. Блять, ну вот пиздец, ребят. Ну, Оп, первый, сейчас. Тихо, сестра, тихо. Все, все поняли ее в свою ошибку. Все. Повторять одно и то же не стоит. Жалко, подвезли его два. Я там э, отрядность там... играет д по один полностью что сразу делать грей Блядь, Валять, увезу подальше немножко да, И они вижу рожу на у один везутрожу по этому по кустам на у у один уже у один счет никого нету на пробираюсь на у 2 один, один, ребят ребят нельзя чтобы один упала ни в коем случае все забежали просто разом У них рожа прямо на У1. А. Он, у них рожа прямо за ящиками на У1. Прямо на точке. Спасибо. Блин, ну она. А меня... И три. Где рожа? Бити, убийте. Вот, вот, убиваем. Два... 7 два ребят, держим. Держим. Все, все... Рожа, сейчас и рожа, рожа. Зашли на точку и держится. Не бегайте по открытой местности. Ни в коем случае. Они сотри едут. Три три. что стоял. Да, блять, он нахуй? Куда, куда, наши эти едут он? Куда вы едете по кустам? Серьезно в голову? Он да, что one, one please. Отсекают. Да, отсекают респ просто пробегайте ребят 24 23 убили джи